— Как я могу к вам обращаться? — Меня Илья? Ильяс... Илья, Ильяс там, в принципе, это не столь важно, вот. Ко мне по-разному обращаются. — Хорошо. — И с поводом, и без. — Сколько лет уже играете на гитаре, или только начинаете? — Лет? Я не играю. Я играю три месяца на гитаре, два-три месяца. А -а -а. — гитаре. А как, как вас, я, я извиняюсь, как вас зовут -то? Просто... — Цветана. Цветана, как цветок. — Цветана? Да, поэтому я и спрашиваю, Илья или Ильяс. Ну, мало ли имена бывают. Вот это да, как, какое, какое красивое имя. А, ну что, ты уже что-то выучил? Можешь что-то показать? Или прям вот с нуля? Может быть посадка уже есть? Ты можешь что-нибудь сыграть прямо сейчас? уже неплохо я тебе скажу а, спасибо если у тебя есть цель именно научиться фингерстайлу то в принципе это вполне возможно даже на, на начальном этапе есть какие-то фишки которые уже можно включать и приближаться вот к этой цели ты играл уже аккордами а... или еще нет пока такой аккорд тут вот есть и... Я знаю, что я его беру коряво. Это только это безымянный палец на пятой струне. Тебе так будет проще. А, да-да-да, безымянный, безымянный, да. Вот. Так Я знаю, конечно, одну песенку, еще одну. Сейчас. Вот и это, кстати, это нам Линкин Парк. Если мы, вот, например, смогли бы в следующий раз ее как-то вот. Да легко. Да? Можно. Ой, замечательно. Да. Размеч... Напиши ну, только название, чтобы я не забыла. Да да. Да, да, да, да, да, конечно, кон конечно, конечно, конечно, я напишу. Вот. Я еще одну. Вот. У меня две, две гитары, чтобы. На всякий да, случай. Да. Если одна сломается. Вот а я, я, я еще. Да. Не сломается. Ну, мало ли, мало ли, там бывают, струны порутся. Легче гитару купить новую, чем струны, да? Ну, может, нет. Вот. А я, я я, я, я еще одну вот такую вот мелодию знаю. Сейчас вот... Сейчас. играешь. Вы... У меня слов нету Вы замечательный человек в первую очередь. Я сейчас объясню, что вообще происходит. Я... Я уже понимаю, что происходит. Я уже видела это. А, да, замечательно. Я надеюсь, я никак не обидел. Нет, не обидел, но с у вас неплохо, я вам скажу. Да, спасибо. Пошли я поняла, что это что-то новенькое. Человек еще как бы не очень руку поставил, а зато лет уже умеет. Если ты досмотрел до этого момента, это просто замечательно. Напиши сейчас любой комментарий, пусть это будет даже гневный. Именно ваши отзывы, пожелания под роликом помогают ему продвигаться. Спасибо тебе. Я знаю, что пранки с преподавателями немного надоели. Вот я играю плохо, вот я играю хорошо... Самому надоело. Именно поэтому вы сейчас увидите созвон с преподавателем, которому я сразу показал все свои умения игры на гитаре и в течение всего урока только больше их демонстрировал. Невозмутимая реакция, местами где-то проскальзывает улыбка, просто превосходно. Скажи, до этого что-то пробовали, какие-то аккорды вот такой вот, или полоски? Да, да, конь, конечно, пробовал аккордики, вот, я, я много умею зажимать, да. Так, ну, То есть я такой бой знаю, например, вот такой. Это испанский бой. Вот. По курсам каким-то все это учили или просто в интернете? В интернете, в обычных на курсах. Угу. Так, ну смотрите, тогда сразу определим цели. Раз уже база у вас есть, ну, да. э, ну, вы видели мои работы вообще? были? работы. Ну именно композиции, которые я выкладываю, найдут. как я играю вообще, видели? А, да-да, ну вот э, у вас в объявлении "My Heart Will Go On". да, ну, да. Вот этот вот. <музыка> вот. Но она мне, мне у вас аранжировка просто больше нравится. Mm -hmm что вы хотите получить от преподавателя. Ну, как-то развить свой уровень дальше. Включай... Слэп — это Включай. вот эти, да? Да. вот он. А больше сама эта вот. Я расскажу как театр, а это очень важно. Вот эти, да? Да, да. Ага, хорошо. И про остальные как части, которые используются в том же My Heart Will Go. Ага, ага, ага. «Пониженный строй» когда-то использовали. Да, да, да. Потому ну, что. Типа, типа вот этого. Вот. вот эти, да, штуки? Да. Да, Ох. использовал. Я, кстати говоря, начал разучивать. Вот у меня другая гитара. Я, я, я начал разучивать вот эту композицию. Да, смотрите, я сразу скажу, именно фингерстайл с я не преподаю, потому что я сам в нем пока развиваюсь, я перкуссионный фингерстайл преподаю. Не-не-не, а, а, хорошо, не проблема, да, да конечно. А вот что-нибудь из перкуссии, это, это. что можно попробовать, можно попробовать разучить, может покажете мне? Так, ну, есть все, из во-первых, можно начать с самого Титаника, то есть опять же, то, что у нас было... Одни минуты, <звы> Можем вот перпусить сделать, да, да. Мне очень у него вот этот Asturis нравится. Давайте будем на чистоту, если бы мне нужны были от вас деньги, я бы с вами продолжил заниматься, но я вижу, что вам не нужен преподаватель, я могу вам дать систематику, как вам просто отрабатывать композиции и дать сами композиции, но вся техника, вот я вижу просто, это. у вас вся перкуссия абсолютно в правильной постановке, то есть корректировать вам ничего не надо с педагогами. Да, педагоги вам не нужны, вы самостоятельно уже играете. То есть это лишняя трата денег. Я понял, <связывая> хорошо. Ну, спасибо, что так честно сказали. Какие-то бои, может быть, вы знаете уже? А, бои? А, так... Это это что было из какой то песни? Не знаю, это ну бой какой-то бой. Его просили сыграть вот. Вы играете с основном указательным пальцем? Я большой Вы знаете, я все эти бои где-то там слышал когда-то. Один даже вот как ну более-менее. Мне еще один бой очень нравится. Вот, вот э, он сложный, но я его разучил. Вот. <музык> сейчас, сейчас он даже как-то там. <desAyed> такой вот бой был uh, но вот этот пока у меня бой не получается какого то говорит не получается пока well, что yeah? claro. yeah. yeah. yeah. а шестерка да шесть движений вот такой вот по-моему шестерка это по-моему шестерка та да та да да да да да да да да да да да да да да да да да да да движение правой руки нестандартное. Mm -hmm. А какая песня? Какая песня этим боем нравится? Этим боем? Какая... по идее, нужно что? Синхронизация рук тоже есть. Как бы Мелодии вы какие-то уже пытаетесь сыграть. Mm -hmm. А что именно вы хотите научиться? Именно каким-то отдельным боем, то это как бы, мне кажется, нет такого, ну, скажем, нужды вообще преподавателя обращаться. Спасибо тебе, что досмотрел этот ролик до конца. Подписывайся на канал. Пока!